Рассмотрим процесс, происходящий с идеальным газом при неизменном объеме и массе. Такой процесс называется изохорным. Заполним сосуд газом. Рассмотрим процесс, происходящий при постоянном объеме. При увеличении температуры скорость движения молекул увеличивается, и при неизменном объеме увеличивается число соударений со стенками сосуда. Это означает увеличение давления. Графиком прямо пропорциональной зависимости давления от абсолютной температуры называется изохора. Изохора это график изменения макроскопических параметров газа при изохорном процессе. Если провести изохорный процесс, дав возможность газу расшириться, то угол наклона прямой к оси абсцисс уменьшится. Это объясняется тем, что при температуре т 1 мы увеличиваем объем газа до V2, то давление газа при неизменной массе должно уменьшиться до P2.